Филе миньон из говядины, это небольшой круглый стейк, приготовленный из филей на вырезке молодой говядины. А лучше телятины, это постное и нежное мясо. Филе миньон из говядины готовить без крови. Филе миньон из говядины готовить можно и без открытого огня на сильно разогретом домашнем гриле. Сначала мясо быстро обжаривается на сильном гриле или сковороде со всех сторон, чтобы создать защитную корочку. А затем уже жарьте до готовности на меньшем огне. Очень хорошо иметь градусник для измерения температуры внутри мяса. Мясо можно и не мариновать, но обязательно оно должно быть комнатной температуры. Подавать филе миньон из говядины можно с грибным соусом. Успехов и приятного аппетита! В конце видео мы расскажем. Какие продукты потребуются? Филе говядины нарежьте на куски. Оберните кусок филе беконом. Закрепите шпагатом. Приготовьте маринад из вина, уксуса, масла, толченого чеснока, горчицы, молотого перца. Подписывайтесь и ставьте лайки. Мясо опустите в маринад на 4 часа. Подготовьте гриль и обжарьте мясо на максимально сильном огне со всех сторон, чтобы сохранить сочность внутри. Жарьте стейки на гриле по 2 минуты под крышкой, придавите с каждой стороны на сильном жару. Жарьте стейки, пока температура внутри мяса не достигнет 90 градусов. Снимите миньоны с огня и дайте отдохнуть говядине 5 минут, Накрыв тарелку фольгой с отверстием для выхода пара. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Говядина, 600 грамм. Ломтик бекона, 4 штуки. Красное вино, 1 стакан. Масло оливковое, половина стакана. Бальзамический уксус, 1 столовая ложка. Чеснок. 2 зубчика, дижонская горчица, 1 столовая ложка, черный перец, 1 столовая ложка, количество порций, 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Друзья, жду вас снова.